Теперь, это скульптура Богородица Мадонна Вот, она, вот там она Виднеется На 4 метра высотой Вся из золота вот. вот здесь на крыше Много туристов Которые снимают Лучшие свои кадры Лучшие свои фото М Милан перед, перед нами, и там вдали горы Альпы, и вот этот собор дома по красоте э соперничает с Альпами, повторяя эти вершины в своих устремлениях к небу, внизу светливая толпа, шумит, гудит, великолепное такое архитектурное и природное.